В каждой войне есть неизвестные солдаты, и вот судьбы этих людей меня интересует. Я считаю, что на каждой войне неизвестных солдат должно быть как можно меньше. От пожаров небо алла смерть недолго горевала.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 И простит когда-нибудь, и долги мои отпишет. И простит когда-нибудь, на судьбу не будет жалоб. Суетиться не пристала, если Родина сказала. Если был коротким путь. Напиши об этом письме, может, кто-нибудь услышит, Может, кто-нибудь допишет и помянет как-нибудь. Может, кто-нибудь услышит и помянет как-нибудь.